Скажи это, пожалуйста, на камеру еще раз. Сань, разминайся, но умоляю тебя. Первый раз было больше я мольбы, думаю, да? Натали идет. Натали? Натали? Натали, нет, это Настя. Настя, а еще я думал у меня порно подмышка, но это рюкзак. Окей, а сегодня порно моя Жесть! Сегодня опять открыть тренировку с Патриотами и для тех, кто пропустил предыдущую серию, я напомню вам свою гениальную идею Поскольку я действительно показываю в каждом ролике новую площадку Но на прошлой неделе я придумал так Тренироваться я буду на этой площадке, а потом ехать куда-нибудь и показывать вам новую площадку Чтобы сдерживать обещания Просто тренить подходы перед трений с Саней, это, это как все очень Жестко, нелепо и сложно сочетаемо. Поэтому сегодня буду делать подход. Сегодня первый день, когда я делаю их с паузой. В четырехкратном ускорении вряд ли она будет видна, но знаете, я делаю все повторения с паузы. Вот так и вот дела. Погнали! Сегодня тренировка у меня заняла 26 минут Но есть подозрение, что где-то я обсчитался с количеством подходов И сделал больше, чем... Надо было больше, чем 6 Если кто будет смотреть и считать Если кто смотрел и считал, напишите, пожалуйста, в комментариях Это же лениво это будет пересматривать Что могу сказать по ощущениям? Ну, конечно, сложнее стало То есть, вот добавление этих пауз Даже при небольшом количестве повторений Сильно усложняет все дело Вот Потому что я сегодня довольно выспавшийся Так что прикольно, прикольно Я думаю все будут довольны новой техникой Пишите свои впечатления в комментариях И двигаемся дальше Нам вообще много предстоит сделать А тем временем, пока я тут с вами Сделал 100 дневочку Народ прямо развлекался Видите, им весело, они тренят с Саней И радуются, Саня веселый Делают какие-то крутые программки Обратный ход конем будет сейчас? А -а -а. А я делал какие-то унылые подходы, но обидно же Но все ради вас, ребят, все, чтобы показать, что я тоже с вами прохожу программу и не бросаю Ладно, увидимся за... завтра, завтра мы тоже увидимся Но сначала я сейчас куда-нибудь еще сгоняю и покажу вам новую площадку Вот, такие вот дела Так что, вернемся после перерыва Уйди сзади, Влада Итак, вот мы и дошли на площадочку в парке Горького в Парке Горького есть площадочка с турничками и куча разных конструкций для паркура, поэтому мы решили попросить ее прокомментировать нашего паркур-эксперта Александра. Александр, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте Вы ведь здравствуйте. занимались когда-то паркуром? Ой, это было давно. Ну, тем не менее, Я что скажете? Но... Что скажете по поводу вот этих турников, площадки? Давайте пройдем покажем все здесь высокие Давай. преграды разные здесь есть преград, там стеночки попрыгать да да можно с одной на другую попрыгать ага. Но... киакураси вот отсюда вот туда маловато. маловато а как вот это упора для отжиманий вот этого? вот да стоечку это можно учить стоечки, да. да и отжимашки для... на не можно конечно как там я не помню как называется Охотка кошки там на... Да. волк да. Да, вот, ну, слишком маленький для этой работки. А вот у меня отжимания узкие, нормально. Да, вообще шик. <свят> <свят> <свят> здесь Это чисто для подринять. паркура, для здесь, воркаута площадок. Выход спустился, перепрыгнул, выход спустился, перепрыгнул. Вот надо здесь спустился. тренинг будет как-нибудь. Потом берешь Весной можно будет. выход прилетел, брусья. Брусья, да. Прилетел да. обратно, потянулся. Выход, Пластин. чтобы не на кольцах баскетбольных портить, да, вот. Но здесь узко. Ну, Делаешь. что поделаешь? Здесь не сделаешь. Башкой, да. Сделаешь, если постараться. Ну, ну в целом, да, вот такая вот небольшая, ребята, площадочка. Тоже может здесь и заниматься. И наш... туалет недалеко его, да, отсюда. А сами его даже отсюда чувствует. Чувствуется, да. Что как бы все удобства рядом. Так что можете выкладываться на полную в подходе, не переживайте. Переживать, что кто-то спалит. Что что-то выложите лишнее, да. И здесь смотри, блин, здесь даже от дождя может а хоп-хоп и там маджумашки делать вот под навесиком. Ну да. Вообще приятно. Знаешь, там не сделаешь, но если все там может. Или вот тут, узкий. Ну, То да. есть надо будет как-нибудь здесь потредить, на самом деле, мне кажется. Весной. Да? да нет, тут да да не да. Ну, а может да, да. нет, ладно. Лучше ко мне, пожалуйста. Вот такая вот сегодня вышла тренировочка, все уже темнеет, мы поехали домой. За шаурмой. Ша... А, мы а -ха -ха. сначала пойдем за шурмой, здесь же еще расскажи, расскажи про шаурму. Здесь царская шаурма, мужичочек прям... Где так, именно, где, где именно? Около моего универа. не, не знает, где ты Московский государственный университет дизайна и технологии. Метро Шаповская, ребята, приезжайте, третий курс, забейте, МВС-14. Я там, так что я уверен, если у меня сорвете с пары и препод будет не против, я вам скажу спасибо. Ну, возможно, меня не будет в вы так что <laughs> не важно. Но шавуха тащит. Вот такие вот дела. А, да. что? 120 рублей. 120, 120... рублей. Совсем, совсем божественная цена. И, кажется, если я не ошибаюсь, я никогда не делал, но еще бесплатный чай. Бесплатный чай. Отлично. Господи, пошли уже. На сегодня все. Увидимся завтра. Новая площадка. Буду делать подходы. Всем. Погнали за стол. Всем снежка.